Всем привет дорогие друзья! Сегодня в обзоре у нас как всегда Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Торги по данному токену будут открыты в июне, также станет доступен фарминг и памп. Вчера некоторые пользователи этой биржи не могли авторизоваться, включая меня. То есть при вводе почта, пароль, капча выбрасывал обратно страницу. Не было запроса дальнейшего. Кода 2FA. Выход из этой ситуации. У кого вдруг случится? Наша обычная ссылка eObit.net. Добавляем после iobit X и авторизовываемся. Итак, по заданиям за регистрацию telegram Telegrambot дают 1000 монет один раз. Остальные задания можно делать каждый день. Любое задание на ваш выбор. Все выполнять не обязательно. По заданиям депозит, рейд, своп, фарминг, 10 дайсов, снимал отдельные видео, ссылки в описании. Твиттер отключен, ВК тоже. У кого работает фейсбук, делайте посты. Содержание поста вы найдете на странице задания. Копируйте текст, размещайте. Желательно разбавлять еще своим текстом, каждый день разным. Чтобы социальная сеть вас не заблокировала за спам. Снимайте обзоры для YouTube, тикток. Общайтесь в чате, то есть тут, на тему криптовалюты и проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника приносит вам 100 монет. По 12 день 1200 монет дополнительно. Когда именно будут открыты торги, пока что неизвестная информация я не видел. Но обязательно сообщу, если что-то узнаю. Ведь торги не обязательно будут открыты первого числа. В течение месяца это сто процентов на этом у меня все всем спасибо за внимание пока